в студенческие времена, 20 лет назад, и до сих пор работаю с медиа. А Елена тоже еще в студенческие времена начала работать с медиа и уже более пяти лет работает в этой теме. Поэтому мы знаем про частную жизнь и взаимоотношения с средствами массовой информации. Если не все, то, ну наверное, очень много. Давай. Так, э, какие вообще вопросы мы обсудим сегодня? Это Что вообще такое частная жизнь? Mm -hmm. Что с этим делать? Съемка в общественном месте, можно или нельзя, и как можно. Информация из официальных и других источников, что с ней делать. Социальные сети и приватность пользователей. И имеет ли вообще значение в Беларуси в наших реалиях такое, такое словосочетание, как публичный интерес. Что такое частная жизнь? Что входит в это понятие? Тут уже начинаются на самом деле сложности, потому что... Вся эта тема, она достаточно субъективная и оценочная. Все, все понятия, которые туда входят. Есть такое одно большое расстройство, как бы, что понятие частной жизни и перечня пунктов какого-то закрытого, его нет в законодательстве. Есть какие-то отдельные нормативные правовые акты, в которых отдельные положения содержатся, и как-то можно вот этот вот список себе составить и понять, что же входит в категорию частной жизни и в такое более широкое понятие, как приватность. Это персональные данные, о которых, собственно, Целый день уже сегодня идет речь. Это информация об состояний, личной жизни, о состоянии здоровья и другая личная информация, которую по какой-то причине человек считает нужным сохранить в тайне и не раскрывать ее широкой общественности. Первое такое... Категория, которая стала не так давно обсуждаться в области частной жизни, это право на изображение. Вообще, есть ли в Беларуси, у граждан Беларуси в соответствии с законодательством это право. Вот в 2018 году неожиданно Конституционный суд решил поднять этот вопрос. И в таком, как сказать несколько странном ключе его в своем решении обсудить. Почему вообще они решили заняться этим вопросом? Они это мотивировали тем, что к ним обращались из республиканской коллегии адвокатов и из Министерства внутренних дел. Из Министерства внутренних дел обращались по поводу того, что сотрудников органов внутренних дел, снимают, фотографируют, им это очень не нравится. Вот, и они хотели, чтобы право на изображение было защищено. К какому выводу пришел Конституционный суд? В принципе, вот вывод первого абзаца, он абсолютно нормальный, это право и право. Такая вещь, как право на изображение, но есть предусмотрено в других, в зарубежных странах, что к, оно относится к охраняемым конституцией, нематериальным благам. И что это такое? Это может быть изображение внешнего вида человека, то есть в объективированной форме. Это может быть объект искусства, это может быть фотография, видеозапись в конкретный момент времени. Почему это право не уникальное? Вот, например, в ГК Российской Федерации есть статья, где это уже закреплено о том, что изображение человека допускается к распространению только с его согласия, и такое согласие не требуется в трех случаях. Если распространение осуществляется в государственных, общественных и публичных интересах, если это была съемка, в которой она проводилась в месте свободном для посещения или на публичном мероприятии, конференции, концерты, представления, спортивные соревнования, за исключением, если только этот человек не являлся единственным объектом съемки или гражданин позировал заплату. Ну, понятно, это реклама, какая-то фотосессия специальная, то есть там, где он согласился, что эти фотографии будут использованы в последующем. Вот, то есть э, в России хотя бы, ну, так как Россия пока еще <свят> в Совете Европы, вот там Европейская конвенция и… Европейский суд по правам человека, все-таки э, вот эти э, концепции, связанные с правами человека, с балансом интересов, э, они находят это отражение в российском законодательстве. И мы видим здесь вот это исключение там, общественного или какого-то публичного интереса, чего Конституционный суд в своем решении э, не, вообще ни как не упоминал. То есть там говорится только о правильном изображении. Вот, э, видимо, сотрудники внутренних дел... Не в публичных интересах там мы, в общем, <смех> можно их э защищать в этом плане. А, ну, возвращаясь еще к праву на изображение, у нас на сегодняшний день пока мы имеем только, собственно говоря, это решение Конституционного суда, так законодательно, как в Российской Федерации это еще не отражено, ну, будем смотреть, что, что будет дальше. Поэтому пока мы, в принципе, когда говорим о правильном изображении, все-таки стараемся ориентироваться на э, вот эту статью в Гражданском кодексе Российской Федерации, и поэтому съемку в общественных местах мы считаем допустимой, поскольку в данном случае лицо находится в общественном месте и осознает, что его могут, могут снимать. Основание, 34-я статья Конституции, которая дает нам право на получение информации, и статья 34-я Закон о средствах массовой информации, где говорится о том, что журналист СМИ обязан получать согласие физических лиц на проведение аудио видеозаписи кино-фотосъемок, за исключением их проведения в местах открытых для массового посещения на массовых мероприятиях. Поэтому вышли на улицу, будьте готовы к тому, что вас могут сфотографировать, и это является допустимым. Еще один случай, с которым мы часто сталкиваемся, это съемки автомобильным видеорегистратором. Поступают жалобы в, в редакции о том, что вот чего вот вы с, разместили у нас на сайте, у вас на сайте информацию, что я нарушаю правила дорожного движения. Здесь мы руководствуемся тем же самым принципом. Общественное, публичное место, регистратор размещен в машине, поэтому все нормально, это можно использовать. Съемка частной территории. Я когда эту презентацию показываю, извиняюсь за то, что мы просто брали конкретные кейсы медиа, когда я готовилась, я просто погуглила, что, что было, посмотрела материалы, что подходит под это под тему, поэтому у меня никаких претензий к Тутбаю нет. <смех> Просто так вышло. Что у них вышел материал, там, где была с дроном сделана съемка дроздов и коттеджей чиновников. И прям дрон пролетал вот над полностью над коттеджем вот, не только Анатолия Ермоленко. И была видна абсолютно ну, вся территория этого коттеджа, ну, того, что там происходит. И Какая тут может быть какие риски для медиа с одной стороны и какие права у граждан могут быть с другой стороны? Ну, не только применительно к Анатолию Ермоленко. естественно. Какое здесь вообще возникает, в принципе, проблема? Она во многих решениях европейского суда, например, по правам человека, уже обсуждалась. То есть это пределы допустимого вторжения в частную жизнь. Когда съемка дома какой-то частной собственности еще допустимо и может быть размещена в СМИ, а когда это уже нарушение. И вот подход общий, он такой, что если журналисты или какие-то, ну не только журналисты, кто угодно, в общем, это может быть, если они предпринимают какие-то сверхусилия для того, чтобы увидеть, заснять то, что происходит на частной территории, с того места, ну как бы, к нормальным людям которые идут например возле этого дома им не видно что происходит за забором то есть если предпринимается какие-то там залез на дерево там или снимает с очень сильным увеличением там и видно что происходит вот за стеклом внутри дома то это считается уже возможным вторжением в частную жизнь вот так же как и здесь то есть «Попробуйте эту же ситуацию переложить на себя, на свою квартиру, на свой дом». Посчитаете ли вы нормальным, если вы так оп, вышли там на свой участок, и тут у вас над головой висит дрон, и, и значит, снимает, вот, как бы, что вы в халатике вышли с чашкой кофе э, утром там, на, свой, на свою лужайку? Вот. Ну, то есть, наверное, это не очень, в общем, поведение. Но мне неизвестно, если честно, предъявлял ли кто-то претензии к Тубаю. Наверное, нет, по крайней мере, публично никак это не обсуждалось. Ну и хорошо. Съемка мест происшествий и пострадавших. То есть Я уже тоже упоминала, что информация о здоровье человека, о, о его диагнозах, там даже ну, об обстоятельствах его смерти — это информация о частной жизни. Поэтому любая съемка, то есть понятно, что в редакции часто присылают какие-то фотографии вот, очевидцев происшествий различных. Не надо злоупотреблять этим, этой возможностью и публиковать как есть, потому что там часто содержатся фотографии, изображения людей, которые там, покалечены в крови или погибли и так далее. Это все относится к сфере их частной жизни. Даже если там погибший человек, это не значит, что никто уже не сможет предъявить претензии к вам. Его родственники после его смерти э, также могут предъявить иски с требованием компенсации морального вреда э, по таким публикациям. Я вижу вопрос, только давайте мы наконец оставим, потому что мало времени, может быть, э, или уже ответим, или... Так, э, ну это я уже, собственно, рассказала. Очень щепетильная, очень интересная тема – ночные клубы, рестораны, места, места развлечений. Мы советуем очень аккуратно относиться к съемках в, в данных местах. вот Скриншот, каким образом это делал онлайнер. Онлайнер в свое время провел целую серию э, тайного гостя в, в ночных клубах Минска. Они одевали вот эти вот специальные секретные очки, когда в очках встроена камера, ходили и снимали, и потом делали, делали репортаж. Они за, э, замазывали лица для того, чтобы избежать... Э, Узнавание узнавания тех лиц, которые присутствуют, присутствуют в ресторанах, в ночных клубах. Следующий кадр – это ситуация, которая была буквально недавно. Очень много про это писали, когда начался конфликт, история с рестораном Лебяжи. Журналисты пришли и просто, я так понимаю, посидели, подежурили, посмотрели, кто сюда пришел. И депутат Василевич, был в этом ресторане. Где то граница, когда мы можем сделать фотографию человека в ресторане, и почему мы рекомендуем не делать фотографии, узнаваемые в, в ночном клубе? Как бы международная практика исходит из так называемого ожидаемого уровня приватности. То есть если в подобного рода местах, кафе, рестораны, бассейны, спортклубы и так далее, лицо предпринимает определенные меры для того, чтобы не быть идентифицированным, то есть ночной клуб – это вечер, это место такого развлечения – это одно, а когда это ресторан, днем, обед это, – это совсем другое. Поэтому если э, лицо стремится к тому, чтобы не быть замеченным, то в данном случае мы говорим о том, что э, его приватность должна быть соблюдена, и подобного рода фотографии мы не делаем, и об этом мы не пишем. Поэтому в данном случае э, это… Эта фотография, по нашему мнению, допустима. Фотография была бы, которая в ночном клубе является вмешательством в личную жизнь. Фото, видеосъемка, съемка, аудиозапись отношении детей. По общему правилу все эти вещи и вообще распространение информации о частной жизни детей допускаются только в их законных представителей. Кто такие законные представители? Тут тоже журналисты часто путают Хотя, ну, на самом деле, не очень сложный ответ на этот вопрос. Законные представители по общему правилу – это родители, это мама и папа. В некоторых случаях могут быть бабушки, дедушки, кроме родителей, если они являются официальными опекунами, попечителями этого ребенка. То есть либо это ребенок-сирота, который находится в следующем учреждении, и тогда администрация этого учреждения будет являться представителем этого ребенка. То есть по-другому нельзя. Часто бывают случаи, когда обращаются обеспокоенные там, бабушки дедушки в редакцию и просят описать ситуацию из жизни семьи, и, и ребенка в том числе. И тут надо понимать, что очень высока вероятность, и такие же ситуации были, когда потом родители обратятся с, с требованием, с претензиями, а почему вы вообще эту информацию публиковали, вы у нас никакого разрешения не спрашивали, мы против, давайте убирайте еще компенсацию. Вот. В законе есть специальные. Указание на то, как распространяется информация о частной жизни о детях, которые являлись жертвами преступлений. То есть тут специально есть указание, помимо общей этой нормы, о том, что в СМИ на интернет-ресурсах запрещено распространение информации о пострадавшем от противоправных действий или бездействия ребенка. То есть что это за информация? Это его фамилия, имя, отчество. Это фото или видео этого ребенка фио, фото или видео его родителей или законных представителей, то есть даже если его, ну, ребенка фотографии нету, фио ребенка нету, но если при этом идет речь об этом ребенке и есть фотографии его родителей, то такая ситуация тоже не допускается. Если есть дата рождения, в общем, дату рождения нельзя указывать, аудиозапись голоса, место жительства, учебы или работы – либо иная информация, которая позволяет прямо или косвенно установить личность этого ребенка без согласия законных представителей. То есть все вот это, если есть согласие законных представителей, вы можете публиковать. Но тоже, на самом деле, я бы руководствовалась уже правилами, скорее, профессиональной этики журналистов в таком случае, даже если родители согласны на распространение, все равно проверяйте, несет ли какую-то угрозу ваш материал конкретно этому ребенку. общем, Потому что ну, все-таки дети жертвы преступления, они очень уязвимы, и как это потом повлияет на его будущую жизнь, вы никогда не знаете. А, скрытая съемка. Относительно скрытой съемки у нас закон о средствах массовой информации имеет отдельную статью, где сказано, что в средствах массовой информации распространение сообщений с использованием фирмы, скрытые кино съемки физического лица без его согласия не допускается, за исключением э, конкретных случаев. То есть при э, принятии мер против возможной идентификации данного лица посторонними лицами, а также при условии, что это не нарушает конституционных прав и свобод личности и необходимо для защиты общественных, общественных интересов. То есть вот э, взять тот случай с... Э, ночными барами, кафе, ресторанами и материал э, онлайнера, по сути, они этим правилам и руководствовались, когда осуществляли скрытую съемку, они сделали э, меры для того, чтобы предотвратить возможную идентификацию лица. Информация от правоохранительных органов или или суда. Здесь мы должны понимать. Ну, вот этот вот слайд мы его взяли из, из медиакритики. Ситуация, когда вечерний Могилев получал информацию от судьи. Там была ситуация про. Ален, напомни? Там вообще в суде там, вот в Могилевской области, не знаю, в общем, в общем, суде рассматривалось уголовное или административное дело по факту кражи, и суде была известна информация о том, что э, обвиняемый э, сменил пол когда-то. То есть, насколько я помню, он был женщиной, стал мужчиной. Вот. И он эту информацию распространил в средства массовой информации, в «Вечерний Могилев» и вечерний Могилев в лучших традициях газеты Вечерний Могилев написал про это замечательный, замечательный материал. А про что мы должны понимать, что мы должны понимать и про что мы должны помнить, что получение информации от государственных органов или от суда не спасает журналистов от ответственности. Если закон о средствах массовой информации говорит, что в случаях распространения информации не соответствующей действительности и порочащей честь, достоинство, деловую репутацию, когда когда такая информация получена от государственных органов, она освобождает журналистов от ответственности. С частной жизнью это не работает. Поэтому вне зависимости от того, кто вам предоставляет информацию, если эта информация касается частной жизни, мы ее публиковать не, а, не можем. Да, это информация о частной жизни. То есть если гражданин сменил пол, это его личная информация, это информация о частной жизни. Даже если мы эту информацию получили от государственных органов, мы не имеем права распространять эту информацию. А, иногда бывает ситуация, когда сами родственники а, предоставляют информацию. С этим тоже надо быть очень осторожным. Реальная ситуация, когда родственники пришли в медиа и... А, Рассказали информацию о своем избитом родственнике. И медиа написала буквально с фамилиями в тяжелом состоянии на излечение в отделении реанимации От такой-то больницы. Попал бывший афганец, фамилия в понедельник. Мужчину с травмами нашли на ступеньках и так далее. По словам родных, он находится на грани жизни и смерти. Здесь у родных были претензии к медицинскому учреждению, поэтому они распространили эту информацию. И по итогу потом, когда этот гражданин, который находился в крайне тяжелом состоянии, умер, учреждение образования предъявило претензии к медиа. Министерство информации разбиралось и привлекло медиа к ответственности, поскольку медиа, не получили согласия у этого гражданина, который находится в крайне тяжелом состоянии, на распространение информации о его, о его частной жизни. Поэтому если к нам пришли родственники и рассказывают что-то про своих близких, то это не означает, что мы имеем право это публиковать, поскольку личная жизнь – это все-таки личная жизнь конкретного человека. А, ну, собственно говоря, да, это мы уже рассказали. Информация из социальных сетей. То есть понятно каждому журналисту, сколько информации содержится в соцсетях. В любом гражданине можно узнать что угодно в силу того, просто что мы каждый день постим, где мы, что мы делаем, покупаем и так далее. Как об этом, можно об этом написать или нет? Смотрите: с одной стороны, как бы эта информация если аккаунт открытый, например, предполагается, что эта информация публичная, человек сам ее о себе соверш... сообщил э, и не считает ее своей частной жизнью тем, что ему нужно скрывать. Но с другой стороны, 99, наверное, процентов пользователей социальных сетей не предполагает, что информация из их открытых аккаунтов вдруг окажется на сайте онлайнер там или еще где-нибудь. То есть... Претензии о том, что такие фотографии, например, попали в медиа, они очень велики. На самом деле постоянно такое случается. Вот, как бы такая неожиданность. Что в данном случае мы рекомендуем делать? У каждой сети социальной сети есть правила пользования, которые никто не читает никогда. Вот, там... И тут есть два момента. Это, во-первых, момент с авторским правом, во-вторых, момент с частной жизнью, если она есть на этих изображениях. Это использование так называемых embed-кодов, когда вы встраиваете на свою страницу пост конкретный, то есть вы не делаете скриншот, вы не копируете картинку или видео себе на компьютер, а потом вставляете. Вы используете ту социальную сеть и функционал той социальной сети, в которой этот контент есть и вставлять его себе на страницу. Ну, например, ну, подборки таких фотографий из Инстаграма и так далее, делать многие медиа, там, например, рабочая суббота, чем люди занимаются в рабочую субботу. По хэштегу там рабочая суббота. Вот. А потом люди, когда понимают, что их фотография с, с тем, что же они там делают, рабочую субботу появилась на онлайнере, звонят в редакцию и говорят, пожалуйста, пожалуйста, убирайте. А им редакция говорит, так вы удалите фотографию, может быть, <laughs> или закройте аккаунт, и тогда эта фотография просто не будет отображаться. То есть пользователь конкретный, если он уже понял, что он наделал сам, может используя настройки приватности, убирать этот контент и не размещать его больше в социальный стиль, сделать его недоступным или доступным для, только для определенной категории людей. Так, ну это резюме. Опубликование переписки. Переписка относится, очевидно, к сфере частной жизни. То есть все мы там с кем-то в чатах, не в чатах лично переписываемся, все мы понимаем, что, наверное, какую-то информацию мы не хотели бы, чтобы она появилась публично. Такой же подход, собственно, и с медиа. Если вам приносит переписку, и она что-то доказывает, не значит, что ее можно целиком, вот со всеми фамилиями, именами, выкладывать на сайт там, или публиковать где-то там. В общем, какие здесь могут быть рекомендации? Если реально вы там пишете статью, и она там про мошеннические какие-то действия, про выманивание денег и так далее скройте там вторую сторону, потому что, ну, во-первых, вы не знаете, там реально было выманивание или не выманивание, все-таки речь идет о преступлении, э и вина человека не доказана, то есть скрывается вторая сторона, и в публикации э везде убирается там имена и то, что может идентифицировать вторую сторону. Э либо, как вот было там на Тутбайе, например, э просто чтобы… Доверие как бы, у аудитории повысилось к, это, к этой публикации, что журналисты действительно проверили эту информацию, не указали о том, что скрины переписки есть в редакции, но они не стали их публиковать. Резюме. «Публичные, публичные персоны, общественный интерес». Когда мы говорим про Соединенные Штаты Америки, когда мы говорим про Европу, там есть понятие публичной фигуры и есть норма понимания того, что... Уровень приватности у публичной фигуры должен быть меньше, ниже, чем уровень приватности у обыкновенного, обыкновенного гражданина. И поэтому, когда речь идет о распространении информации о личной жизни публичной фигуры, то существует меньше запретов и ограничений, нежели распространение информации о, публичной, о личной жизни обыкновенного лица. А в Беларуси такого принципа нету. У нас все равны и нет понятия о том, что вот в отношении публичной фигуры можно распространять больше, чем в отношении обыкновенного гражданина. Ситуация, когда Едвига Поплавская попала под автомобиль, про это написал, не, не написал, наверное, разве что ленивый, это информация о частной жизни. То есть состояние здоровья человека – это информация о частной жизни. Мы не знаем, брали ли журналисты согласие Едвиги Поплавской на, на распространение этой информации, но теоретически они могли бы получить претензии. Ну, По-моему, он там даже потом давал комментарии, поэтому, по всей видимости, они все-таки согласие, согласие получили. А Недавно ситуация, которая у нас всплыла, бизнесмен, которому Чиж должен большую сумму денег, объявил вознаграждение в 1000 рублей тому, кто скажет информацию о том, где же находится Мерседес Чижа. А здесь ситуация, ситуация следующая. Есть... Официальное решение, по которому Чижи должен эти деньги, есть постановление судебного исполнителя о том, чтобы на конкретный автомобиль необходимо наложить, наложить арест. И поскольку в данной ситуации речь идет об поиски конкретного, конкретной машины, на которую э, этот человек в том числе имеет определенные права, мы полагаем, что подобного, распространение подобного рода информации она будет, э, будет допустимой. В принципе все. Если, если какие-то вопросы, мы, мы попробуем ответить. считать, что баш. Смотрите, у меня сразу такие маленькие уточняющие вопросы, начнем с детей. Если мы говорим о законных представителях, это папа и мама. Если, условно говоря, мама хочет публиковать информацию о своем ребенке, а папа, который в этот момент находится, не, не хочет, да. Это риск для редакции, потому что у обоих родителей есть равные права по, на воспитание и на там, определение судьбы, вот, в том числе распространение сведения о частной жизни своего ребенка. Да, вполне возможная ситуация, когда распространили эту информацию, опубликовали, а потом второй родитель будет предъявлять претензии. И если это ну, придет в Министерство информации, я более чем уверена, что Министерство информации вынесет предупреждение и посчитает это нарушением. Отлично. Хорошо, продолжаем тогда с а, авариями, съемки с аварии. Мы говорим о том, что мы не можем публиковать сведения о здоровье, но можем публиковать номера. Смотрите, если мы публикуем фото, в котором а, машина попала в аварию с номером. Смотрите, но вот мы, к... там не видно человека, да? Тут какой момент, что… Э так, в в таком случае, если ну, одно дело на видеорегистраторе, когда просто машина едет, там видно правонарушение, это одна ситуация, там со всеми все нормально. А когда есть фотография там, где в этой машине человек разбился и, и там погиб водитель, это уже другая ситуация. Мы видим номер э, машины, и мы можем предполагать и э, связать ее с тем человеком, ну как бы не на сто процентов, потому что мы не знаем конкретно, кто управлял или кто, э, кто пострадал в этой машине, но уже связать это с конкретным человеком и понять, кто был за рулем и кто пострадал. В таком случае номера я бы рекомендовала скрывать потому что все-таки мы не можем раскрывать эту информацию. И если коротко… А, ну ладно, в частном порядке задам вам еще вопрос. Спасибо. Там, по-моему, еще. Добрый, юридически правильный способ фиксации разрешения на <реклама> съемку. Юридически правильного способа фиксации разрешения на съемку не, ну, на распространение информации о личной жизни не существует. У нас есть общее правило, что когда распространяется информация о личной жизни, мы должны получить лица, согласие лица, о ком информация распространяется. Закон не говорит, в каком, смысле, в каком форме это согласие получается. Поэтому даже если это согласие дано просто устно, мы считаем, что такое согласие получено законно. Другой вопрос, другой вопрос что нам же потом придется доказывать. И э, если тот, кто дал мне сегодня согласие, скажет потом, что я этого согласия не давал, то я, конечно, ну, мы никогда в жизни не докажем, что э, такое согласие было дано. Поэтому для нас, как для юристов, идеальный вариант, когда это будет нотариально удостоверенное согласие в присутствии нескольких свидетелей. А для журналиста, конечно, проще, э, можно публиковать, ему сказали, да, э, можно публиковать. А, наверное, надо искать где-то золотую середину. Если это речь о публикации, о тексте, то если вы, вы чаще всего ведете аудиозапись, которую нужно вести с предупреждения человека то вы можете об этом на подзапись спросить. Во-первых, сначала включить диктофон, предупредить о том, что ведется аудиозапись, услышать согласие на это, начать интервью и потом зафиксировать эти моменты, что согласны ли вы, что эта информация будет опубликована. Если, если вы общаетесь с вашим героем и там... По электронной почте вы всегда можете отправить публикацию и сказать, вот смотрите, что в итоге получается, а окей или не окей. Получаем окей, и тогда, и тогда все хорошо. А суде, почту, как -то не переживайте. Все, все, все, все бы Нормально. нормально. А, ну, на сегодняшний день у нас с электронной почтой проблем нету Суды принимают электронную почту в качестве доказательства, все окей. Можно, можно. Uh, yeah. У меня вопрос такой. Мы сейчас говорили про красные флажки для журналистов. А первый вопрос это вот ответственность накладывается на редакцию, которую публиковала, или на журналиста. И как бы и на какой, какой размер ответственности? То есть это административная или уголовная? Это и... гражданская правовая ответственность, mm -hmm. иски о взыскании компенсации морального вреда. Это, это штрафы При... в основном. Таки, Нет, да? это иск, который человек заявляет. А компенсация морального вреда он определяет по своему внутреннему убеждению. Mm -hmm. Я могу заявить 10 тысяч долларов, что я хочу, но сколько суд посчитает обоснованным это. То есть, к то есть истец может определять какую-то меру наказания, а суд уже определяет точно. Да. да, ну понятно, что у нас каких-то необоснованно высоких, как на Западе, например, взыскание компенсации морального вреда сейчас в практике не существует, ну, по другим категориям дел даже. Там даже по делам, в которых компенсация морального вреда заявлена в связи с, там, с убийством человека, и то бывает 10 тысяч белорусских рублей и, и все. Вот. поэтому по компенсации морального вреда, которая связана с исками такими, как там защита части достоинства, ну примерно в районе может быть там 500 долларов вот такая сумма в среднем. И, и это распространяется на редакцию или на журналист? Или это зависит, это же, распространяется то на того, кто распространил эти сведения. Ага. Э, ну, скорее всего, будет привлечен в процесс и редакция, и журналист. а Скажите, а вот такие вот, эти, вот эти красные флажки, они распространяются на такое новое явление, как блогеры? Э, это ну, То, что мы вам рассказывали, относится к к закону о СМИ, интернет-ресурсам и так далее. Но вообще такой иск о там, защите частной жизни, он может быть приявлен, собственно, любому лицу. То есть у нас частная... а Если блогер не заявляет, как СМИ, без так разницы... Так не блогер, может быть, это другой пользователь социальной сети, который посчитал возможным публиковать вашу переписку с ним в открытом доступе. А, ну, yes. То есть без разницы, без разницы, кто распространяет. Как только распространяется информация о частной жизни, мы можем предъявить претензии к тому, кто эту информацию о частной жизни распространяет. СМИ, не СМИ, блогер, не блогер. Другой вопрос, какая мера ответственности будет здесь, здесь наступать. Вот никто не судится с поликлиниками, а стоило бы, возможно, по поводам этих результатов анализов и карточек, которые зачастую лежат не там, где положено. Еще. А я хочу докладывать про детей. Может быть, я пропустила, но я не почула с посылку. Ну, мне бы хотелось на некую норму закона, чему мы перед тем, как публиковать фото детей, должны отрывать дозвол законных представников. Ну, я имею на вид, бывают некие публичные там в парку горка гуляют дети. Корреспондент приходит, срубить фоторепортаж. Конечно, но ну, по гуманным правилам никто не пытается никогда дозволу. Вот есть конкретная норма, вот здесь с детьми потерпелыми, есть конкретная норма в законе об СМИ. Конечно. Вот на, на конт дозвола законных представителей на фото детей, да. Так. Вот, есть конкретная норма да, в законе пыльност. о массовой информации, там где написано, что полюблены быть сгода на какие-то законных представителей. Так, так, как и про, звычайно, про персональные известки человека, так и про детей. То Вы считаете, да, да. что когда журналист делает фоторепортаж с дня перемоги, и на вздымки трапляют дорослые люди и дети, то у каждого человека журналист по передней должен воду? Ну, Глядите, по-перше, был слайд, где было про места, какие там меоприемствстве и их и так далее публичные там где великая колькость людей и там можно на подставе артикула конституции публиковать без сгоды людей которые на их сдымках тут ну на коли будут траплять дети это может быть коли это в доступных местах, але э, детёнык будет основным объектом, их это будет портретная с дымок, э, тут уже пытание, тут уже требу будет выращивать с батьками, потому ну, что да, подставить uh... его, подставить за сми, так их это обще-на практика и европейская там, ну, я да, про но, белорусскую, я я белорусскую практику, про европейскую ничего не кажу, потому что не в одной сми, по моих данных не требовал бы никаких дозволов, да но... вот э... Глядите, если это публичное место, то то окей, мы мы сдаем и, и это допущаем. Если мы говорим про распространение информации об приватном житии, то если это дорослый, мы отбываем согласие у доросшего, если это дитя, мы отбываем согласие у его законных представителей. И ну, тут есть еще такие пограничные пограничные выпадки, например, школы, детяшие садки и так далее, э, там, детяшие пляцовки так само. На э, мой погляд, что... А на этой местности так само будут распowsьедживаться э, нормы об приватном житии и у таких ситуациях мы musim брать дозвол э, дозвол у законных представников доводит часто журналисты пришли у школу у детячий садок а те можно у вас поздымать администрация установы ну так конечно поздымайте у нас тут новую бляцоку привезли по глядите сняли а э, поздымалих эту новую бляцоку и а потом мы отримливаем претензии от батьков от а это мой детёнок попал попал у, у сродки массовой информации наше меркование тое что все ж таки у этой ситуации есть приватное житьё детёнка якое нужно с для кого треба относиться добра и отремливать сгодно. Ну, драч, так само, вось, перед нами было э, выступление, э, связанное с безпекой тем лику в интернете детей, э, там, где э, спикер рекомендовала не публиковать батькам э, информацию с геотегами там, про школу, про садок и так далее. Ну, э, так самих это связанные питание Вы публикующие их это в школе, в детишем садку, вы показываете усим, что ну вот этот конкретный ребенок там, зараз находится, не зараз, идея его можно занести, тому ну, так, это петане безопасности. Нет, к сожалению. К сожалению. Но свобода мы можем, свобода мы можем, слово на этом заканчивается. Вы можете задать его, а мы сейчас подумаем, отвечать на него или нет. Или может быть я это, на него это отвечу. Это очень, очень, очень типичная ситуация в нашем государстве. Вы задавайте, а потом мы подумаем. Да, обратная связь может наступить, а может не наступить. У меня как раз вопрос про государство. Как широко понимаются общественные интересы? Вот Общественный интерес это один из запретов, наоборот, одно из исключений из запрета. Если мы фотографируем в ночном клубе чиновника или любое лицо, которому предъявляются для назначения на должность особые требования к его моральному облику. Мы а... фотографируем в ночном клубе в состоянии алкогольного опьянения или там еще в каком-то другом состоянии. У нас, понятия. У, нас, у нас в Республике Беларусь, к сожалению, нет установленного понятия «публичная фигура» и, к сожалению, нет практики по общественному интересу. Поэтому я бы в этом случае не пытался прикрыться общественным интересом. Мы не в Совете Европы, где можно подать в суд в Европейский суд по правам человека. У нас любой чиновник с точки зрения закона, с точки зрения судьи, который будет рассматривать это дело, является обыкновенным гражданином. Да, он пришел в ночной клуб, да, он пьяный, но он не, не на рабочем месте. Поэтому все, до свидания. Я его выбираю, я как избиратель, он, допустим, депутат моего избирательного округа. Я его выбираю за особый, а, моральный. Мы стал. сейчас начинаем, мы сейчас просто на самом деле уходим в дискуссию относительно того, стоит или не стоит это распространять. С точки зрения нашего закона, в данном случае никакого общественного интереса, никакой публичной фигуры наш закон не знает, и все граждане у нас равны. Поэтому, к сожалению... Нет. Да, но ну это мы говорим сейчас о законе о средствах массовой информации. То есть Сейчас как раз мы плавно пытаемся перейти к вопросу, а что же с законом, законопроектом пока о защите персональных данных. И вот там как раз таки впервые в законодательстве появляется это понятие общественного интереса. Почему там, это большая загадка, но тем не менее мы так или иначе, возможно, если он пройдет именно в таком виде, получим понятие общественного интереса. И там как раз будет вот это исключение для журналистов, законная журналистская деятельность. Я, в общем, пару слов об этом точно скажу в, в своей презентации. А сейчас, да, я сейчас как-то наполовину модератор, наполовину выступающий. Елена, Сергей, спасибо огромное. Я думаю, это будет хороший, хороший, хорошая возможность, а я же сто раз уже представлялся, хорошая возможность обновить памятку для журналистов о том, что можно, что нельзя делать с персональными данными и с информацией о частной жизни.